Привет, друзья! Я опять в больнице. Уже после операции нахожусь я все тоже в больнице, в 319-й палате опять-таки. Так что у меня небольшое такое доживю. О, что могу сказать? Сделали мне операцию по устранению осложнения одной из это зашивали свищ. Операция длилась дольше, чем планировал врач. То есть не час, не полтора, не два, а три часа. Потому что он говорит, что свищ находился в таком очень неудобном месте, что нужно было до него еще добраться разрезать ткани дополнительно, чтобы добраться до этого свеща, зашить сам свищ и зашить те ткани, которые разрезали. А образовалось все это на месте, где пришивали новый мочевой. Вот. Ну, сказал, что вроде бы как все сделали, что свищ закрыли, и должно все быть уже намного лучше. Что не должно быть подтеканий. Вот. Но самое удивительное, то, что я проснулась во время операции. Для меня это было просто шоком. Я просыпаюсь в операционном, на операционном столе и во мне ковыряются. И еще что-то там ругаются. Проснулась на словах один другому врач говорил, что ты делаешь, ты не так делаешь, что-то там да, они не ругались между собой. Я, давай же, спрашиваю, что там случилось, все ли там у них нормально, как проходит операция. Они, конечно, были тоже сами в шоке, что я проснулась. Делали мне операцию, о, спинальный наркоз, то есть обкалывали спину и кололи еще внутривенную. Но видно, сам наркоз был тоже рассчитан только на 2 часа, а не на 3 часа. Поэтому я проснулась. Ну, Я так думаю, что именно поэтому. Сказали, что поддержат меня тут под присмотром 4 дня. Пока под антибиотики. Сейчас уже антибиотик поменяли, а то кололи цикла сейчас не вспомню и не выговорю, какой-то цикл от который колят абсолютно все, потому что он широкого спектра, но у меня с ним не опускалась температура. Мне отдельно кололи капельницы для снятия температуры и диксалгин, и этот диклофенак. Вот. Сейчас меня поменяли на амейцин амикоцин, по-моему, антибиотик. И с ним хоть не так температура поднимается. Вот. Поддержат 4 дня. Выпишут с катетером. То есть катетер мне мочевой поставили для того, чтобы свеч, который мне зажили, чтобы он зажил. И потом через 10 дней могут убрать его. Конечно же полностью видео я запишу о осложнениях всех после операции, которые могут быть и которые были со мной после этой операции по удалению мочевого пузыря. Все его никак не запишу, но надеюсь уже настало просто время его записать, уже начали устранять эти осложнения в принципе, уже несколько было устранено усложнений. Это острый пилонефрит. Это когда я еще первый раз лежала в больнице здесь. Когда я попала второй раз в реанимацию. И анемия тяжелой степени, когда гемоглобин упал. И было 49 единиц. То есть это очень низкий. И мне делали переливание крови, вливали кровь для того, чтобы повысить гемоглобин и давали адреналин раз в час, чтобы жизненные показатели, показания улучшить, чтобы было и давление сильно низко упало. Вот потом же, <сослушные> после нескольких дней спустя у меня обнаружили, что протекает левый мочеточник. Почему я сейчас до сих пор с нефростомой в левом мочеточнике? Mm. А, то... а, обнаружили это на КТ с красящим веществом, что вот есть утечка с левого мочеточника, поэтому у меня а, так все внутри распирало, очень сильно болел кишечник, желудок живот очень сильно большой был такой надутый нельзя было к нему прикоснуться и тяжело было дышать то есть, получается в брюшину выливалась моча вот. то устраняли тоже это осложнение в другой больнице специально там отвозили вот без наркоза это то что я писала как раз пост в фейсбуке что моему возмущению просто не было предела это были ужасные просто пытки для меня и, ну, я не знаю, маломаской какой то успокоительно могли бы дать перед тем, чем приступать к таким тортурам. Это ужасно просто по живому засовывать иглы в почку, через почку в мочеточник продевать этот, засовывать стенд Ай. а потом еще зашивать это, ой, короче, очень очень все было болезненно и у меня потом температура поднялась до 40 как я дотопала с той больницы ой, короче, как вспомню сейчас опять просто начинаю эмоционально начать еще долго буду вспоминать это, наверное, с такими эмоциями, с такими, знаете, хочется иногда даже такой смачно матюкнуться, смачный мат загнуть по этому поводу, поэтому безобразие. Просто я убеждена, насколько наша страна осталась в каменном веке. По, ну, по сути, медицина наша – это просто каменный век по, по отношению с другими странами. Во-первых, в операционных, как и везде, полная антисанитария. И сейчас вот эти антибиотики, что я прокапываю, пропиваю периодически, что дома мне антибиотики кололи, которые убивать те бациллы, которые высеивались в посеве мочи. Это в основном бациллы, которые только можно в медицинских учреждениях, в больницах их заработать. Больше не Скоро вернусь домой. Есть опять в голове планы. Главное, чтобы они осуществились. Чтобы здоровье дало осуществлять планы, потому что хочется уже хочется писать картины есть задумка за три месяца написать 50 картин небольших картин чтобы их можно было но, что есть большие картины особенно когда ты рисуешь маслом то ты можешь только одну картину месяц два рисовать но я хочу выбрать формат небольших картин примерно 40 на 40 и за три месяца нарисовать 50 картин. Это будет здорово, это будет такой себе вызов, это будет такая вот цель у меня первая. И это будет меня отвлекать от всего и вы, вытеснит из моих воспоминаний все, что было плохое в больнице как бы вот да, такую вот цель я себе хочу поставить ну естественно и продать эти тоже картины, цены я дорогие ставить на них не буду от 500 до 1000 и больше что они там бегают вот это будет у меня такая новая цель, новый стимул Все, нужно рассчитываться и с долгами да, еще и инвалидность оформить, дооформить, как бы врачи всех обошли. Теперь надо дооформить. Дальше в планы впереди есть. Живот, слава богу, в этот раз полегче. Не так сильно животных болел. Может, из-за того, что больше такая спинальная была анестезия не сильно надоло на, на желудок. Что я боялась, что очень будет плохо Ж, желудком опять, что обострится сильно гастрит, что до операции была назначена в час. Операция а забрали меня в три с половиной, то есть три с половиной два забрали меня в 2.30. То есть в 2.30 где-то началась операция самоподготовка и все остальное. А в час 30 мне очень стало плохо. У меня из-за своего хронического гастрита не могу быть долго голодной. А в связи с тем, что много лекарств, много антибиотиков было съедено, выпито, назначено, поколото то э, желудок, э, голодный желудок, он очень начинает болеть, и начинает меня трусить, э, по, упадок сильных сил, э, упадок сил, э, видно, и давление упало, и начала левая почка сильно болеть, в которой нефростома стояла. То есть я до операционной еле доползла вообще. Вот, а после операционной как-то так легче было. Так что вот такие новости на сегодня, ребята. Еще сниму кусочек, когда меня будут уже выписывать, когда я уже буду дома. А потом сниму полноценное видео уже о всех осложнений. Да. Я обещала снять, но я же говорю, просто эмоции зашкаливают, когда я только вспоминаю об этом ужасе, что со мной происходило. Уже прошло более трех месяцев, а только начинаю об этом думать, у меня уже начинает челепать. Поэтому я постараюсь справиться с эмоциями своими и записать вам видео осложнения после операции по удалению мочевого пузыря, какие могут быть, какие были у меня. Но мне, мне кажется, что у меня уже были все, по-моему, осложнения, какие только могли бы быть, они у меня уже были. Ага. И, и даже проснулась во время операции, то есть вот в такой партии что ли, я не понимаю, или это из-за того, что я просто длительное время болела, этой болезни, то есть 13-14 лет то есть это уже такой достаточно хороший срок организм в это время изнашивается а болезнь, она просто прогрессировала с каждым годом и там все больше и больше набаливало и получается, что на лекарства даже на обезболивающие организм не всегда адекватно реагировал вот, как и в этом случае, что после основной операции просто не, не мог организм воспринимать все то, что они в меня вливали, капали, там, литрами просто за раз вливали то лекарство. И я рвала, конечно, круглосуточно. А это на свежие швы, на внутренние швы нагрузка идет, и и, видно, начали расходиться внутренние швы. Из-за этого тоже началось, начались эти осложнения. Но это тоже как бы мои догадки. Но насколько я так понимаю, если логически подумать... ну об этом мы поговорим попозже. И ни в коем случае не хочу напугать тех людей, которые которые идут на такую операцию, что каждый случай, он индивидуальный. И если, допустим, опухоль мочевого или рак мочевого, то отрезают ту часть, которая постраждала. И пришивают как бы. То есть у вас остаются и позывы, мочевой растягивается и просто Остаются позывы, вы будете ходить как нормальный человек. В моем случае удалили полностью, мочевой полностью. И сделали новый из кишки, и пришивали кишки на мочеточники. То есть это, ну, как бы не все так просто, и теперь позывов у меня таких, как у всех людей, не будет. Как я буду ходить в туалет, там, по часам или как-то по-другому буду определять, что пора в туалет, То есть еще пока неизвестно. Но главное избавиться от этих осложнений, чтобы уже пошел нормальный восстановительный период. Что Восстановительный период после такой операции он сам по себе длительный, а тут еще и осложнения всякие вылазят. Ну, дай Бог, свеч закрыли, и пойдет там все хорошо, все хорошо будет заживать, восстанавливаться. И после того, как мы уже раз, разберемся здесь с этим со свечом, будем уже думать, что делать с нефростомой, вот с, с левой почечкой моей. Вот. Есть несколько вариантов, как и врач сказал. Либо там отечность до сих пор не сошла, и моча не хочет проходить через мочеточник в мочевой. Либо там образовался рубец, который сомкнулся вот так вот, и образовался рубец, и моча не проходит полностью. И там уже будет тогда операция другая, посложнение. Это надо будет заново разрезать, вырезать этот рубец и заново пришивать мочеточник. Охренеть. То есть у меня второй вариант вообще никак не устраивает. Я не хочу, чтобы меня резали опять. Ой, ну, как-то так. Надеюсь, уже идем на восстановление, на поправку. И Будем осуществлять планы. Потому что есть стимул, есть куда стремиться. И будем себя творчеством отвлекать. Все, увидимся. Пока-пока. Здоровья вам. О, ребятушки, меня выписывают, уже дали выписку на руки, вот такая огромная выписка, так долго шла операция, такая маленькая выписка. На украинском языке полный диагноз, основные заболевания, супутные заболевания и ускорбления. И какое оно? но нориця, чтобы вы понимали. На русский язык я даже не знаю, как это перевести. Не Но норыця. С пихвой что-то связано, да. рыца это, наверное, свищ по-украински так звучит. Вот, так что все печати есть. Так, вот, вот это... Теперь мне надо придумать, как мне вот, вот это все с длинными шнурами упаковать в штаны, так как нынче осень уже юбку не оденешь. Надо покороче мощь отводники найти, купить. Все, одеваюсь, собираюсь и домой наконец-то.